Samsung просто. Уже появилась прошивка официальная, причем Android 13 One OUI 5.0 для Galaxy S21. Но в России она недоступна, хотя в Европе уже доступна. Скачать мы ее сможем и прошить сами, самостоятельно, воспользовавшись вот этой вот программкой. Скачать вы ее сможете, пройдя по ссылочке в описании видео. Запускаем данную программку и сейчас я вам покажу, какая последняя прошивка эта программа скачивает именно находит последние прошивки. В первом окошечке мы с вами вводим получается, модель своего смартфона. В моем случае это Galaxy 21 Ultra. Для того, чтобы скачать Android 13, нужно будет выбирать регион другой какой-то страны, а не России. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот смотрите, мы сейчас введем регион. У меня вот сейчас здесь стоит, по-моему, да, Вел Великобритания. А мы сейчас с вами... Внесем региончик СЕР, Россия. Еще раз, пожалуйста, переделаем немножечко. И нажмем нижнюю кнопочку. Хлоп, готово. Ищет прошивку. И, как вы видите, Android 12. Все, вот она последняя доступная в России прошивка. Теперь я ставлю опять регион Великобритании. И нажимаю поиск. Все, как вы видите, нашла Android 13, данная программка. Что нам теперь нужно сделать? Вот сюда нажать на эту кнопочку. Сейчас вам еще раз показываю вот сюда. Выбрать папку, куда вы хотите, чтобы скачалась прошивочка. Допустим, я это выбираю рабочий стол. Окей, подтверждаю. И теперь все. Прошивочка начинает автоматически скачиваться. В описании видео будет другое видео. Посмотря который, вы поймете, как прошить данную прошивку, совершенно не сбрасывая никакие данные. Все останется у вас как есть, без проблем. Рабочий стол, все остальное просто прошьете и будете радоваться. Вы были на канале Samsung. Просто подписка, лайк, комментарий.